Привет! Сегодня я хочу поделиться с тобой своей историей. Меня зовут Ольга и мне 30 лет. Я композитор, а также начинающая певица. 8 лет назад со мной случилось чудо. Я родила прекрасную девочку. Малышка была на грудном вскармливании. Когда я перестала кормить, то, что я увидела в зеркале, очень сильно меня расстроило. Моя грудь была до ужаса асимметричной. Это случилось из-за того, что мой ребенок отдавал предпочтение одной груди. Каждый день мой комплекс рос. Эти постоянные мысли про отдышу грудь не давали мне нормально жить и развиваться. Думаю, что многие женщины сейчас меня поймут. Дошло до того, что моя интимная жизнь начиналась и заканчивалась в футболке. Мой муж, конечно же, уверял меня, что все прекрасно, ему все нравится но мое отражение в зеркале говорило мне совсем о другом. знаете, лучшее решение для выхода из стрессового состояния или проблемы – это найти причину и избавиться от нее. В моем случае стресс был вызван асимметрией и размером груди. В какой-то момент я поняла, что больше не готова мириться с таким положением. Начались поиски хирурга. Я хотела найти настоящего профессионала, я четко решила, что пойду к трем самым лучшим, которых найду в интернете. Перечитав сотни отзывов и исследуя медицинские рейтинги, я записалась на прием. Своего хирурга я узнала сразу. Его имя Геннадий Игоревич Матлазан. Этот человек одним своим взглядом уже вселял уверенность, от него исходила невероятная энергетика говорившая о профессионализме и огромном опыте. На консультации мы сразу подобрали размер и профиль имплантов и назначили дату операции. После этого я прошла э, необходимые анализы и вот что меня поразило. Анализы были не самые лучшими и мне кажется многие врачи бы просто упустили этот факт, чтобы быстрее заработать. Но Геннадий Игоревич среагировал мгновенно. Мне дали контакты лучшего в Украине иммунолога. Я успешно прошла лечение и через месяц я повторно прошла анализы. Результаты были в норме. Была назначена новая дата операции. Ну что ж, сегодня я счастливая обладательница великолепной груди. С тех пор прошло почти три года. Что могу сказать? Уверенность в себе выросла в разы. Теперь приятные моменты стали действительно приятными в полной мере. Ловлю на себе восхищенные взгляды, просто супер восхищенные взгляды мужчин. Но, что самое главное, мой мужчина восплывал ко мне по-новому. И я не понимаю тех женщин, которые против операций. Я уверена, что это, скорее всего, от увиденных страшных картинок осложнений это имеет место быть если вы обращаетесь не к профессионалу либо экономите на операции многие просто не понимают что стараясь экономить они заплатят еще больше если вы решились на пластику не стоит экономить первое что необходимо сделать это найти профессионала и только потом ложиться под нож для меня этим профессионалом стал геннадий Игоревич Потлажан. Совсем недавно мы с мужем решили о рождении еще одного ребенка. Кормить грудью не проблема, а ведь мне установили имплантаты под мышцу. Я записалась на консультацию Геннадию Игоревичу, чтобы проверить состояние груди. В клинике мне провели полное обследование. Как же я была рада видеть мастера своего произведения искусства. Мои ожидания подтвердились, а грудь в порядке. Кормить можно. Также я поинтересовалась у Геннадия Игоревича, когда мне можно будет сделать носик. Нос – это моя вечная проблема. У меня искривление носовой перегородки. Это постоянные насморки и отсутствие нормального дыхания. Ну, и, конечно же, мой носик, не совсем носик, скорее, это длинный нос. Когда я улыбалась, я была похожа на бабу-ягу. Обладатели длинных и кривых носов меня поймут. Я хотела порадовать мужа к его приезду и спокойно готовиться к беременности, поэтому решено было делать риносаптопластику в ближайшие сроки. Кстати, благодаря мамопластике и Геннадию Игоревичу я бросила курить, и это кардинально улучшило мое здоровье. Я прошла все необходимые анализы, все было в норме, Сбылась еще одна моя мечта. Сегодня ровно две недели после моей риносептопластики. И знаете что? Мой нос теперь дышит. О форме говорить пока рано, еще присутствует отек. Но, несмотря на это, мой новый носик уже меня радует. Операция прошла быстро и без осложнений. Не верьте тем, кто говорит, что аринопластика это больно. Единственный дискомфорт – это отек. И то он спадает быстро, благодаря авторской методике. Пару дней нужно будет подышать ртом, пока достанут урунды. Перевязки делались настолько нежно, что я даже этого не чувствовала. Конечно же, это благодаря золотым рукам Тарубарова Игоря Сергеевича. Отдельное спасибо медперсоналу. Я чувствовала себя королевой. Настолько заботливым и внимательным был уход. Операцию мне проводили под общей анестезией. И спасибо прекрасному анестезиологу Сажену Дмитрию Сергеевичу. Абсолютно никакого дискомфорта после наркоза не было. В клиник вообще все на высшем уровне. И это не сказка, это реальность. А знаете, что еще очень важно при выборе хирурга? Чтобы он вас не испортил. Чтобы вы остались тем же человеком и не стали посмешищем. Все мы хотим большую грудь, маленький носик, но никто не думает, подойдет ли это к его внешности и старению тела. И вот здесь как раз и важен профессионализм хирурга. Опытный хирург поможет вам сделать правильный выбор и не стать музой уродства. Когда я приехала домой после ринопластики, моя мама и дочь очень сильно удивились. «Ты вообще что-нибудь делала?» – спросили они. Хотя мой носик стал в разы аккуратнее, ровнее, исчезла асимметрия. Вот что я называю профессионализмом. Убрали недостатки и подчеркнули достоинства. Если вы готовы дать вызов своим комплексам, я рекомендую вам Патлажан Клиник, как одну из лучших клиник Украины. Ну а у меня в планах еще несколько операций здесь. Всем пока!